Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим о массе. Да, да не удивляйтесь, не все так с ней просто, как кажется, на первый взгляд. О ней я начал, в общем-то, задумываться, конечно же, не в школе, ну что там нам в школе, как сказали, записали, сдали, да, повторили, зазубрили. Вот. А со слов Ловчика Вадима, был такой инженер, к сожалению, человек уже умер, хоть и молодой был, 50 с чем-то лет вроде, вот. Ну, главное не в этом, не суть, что он умер, а главное, что человек умел мыслить. Мыслить, применял, соответственно, научный метод, логику и так далее. И вот, когда он говорил, что с массой что-то не так, не определено, он общался, соответственно, с другими инженерами, с физиками. Вот. И пришел к такому заключению, что да, напутано. Ну, на тот момент я просто для себя это отложил этот факт но не выяснял. И вот решил недавно, в общем-то, этим фактом заинтересовался, решил поподробнее узнать. А что, собственно, конкретно-то напутано в этой массе? Ну, начнем с формулы масс. Да? Вот. Масса, соответственно, у нас формула такая, что она идет через плотность. Плотность умножить на объем. Ну хорошо, все вроде здорово. Нам объем-то не вопрос вычислить да? через миллиметры, а плотность. А плотность у нас, соответственно, идет уже другая формула. То есть там у нас идет операция деления массы на объем. Блин, да какой-то заколдованный круг получается. Вот. И что же делать? Вот как быть? Как эту массу-то вычислить и получается? Вот. Соответственно, есть у нас такие еще моменты, когда масса определяется через скорость или ускорение. Формулы такие есть, да? Вот. Но, но... Некоторые физики, которые преподают в школе, у них как бы нет проблем с этим. Вот они и детям и вдалбливают, что такое масса. И даже определение им вдалбливают, что это оказывается просто мера инертности тел. И ничего такого. Но когда пытаются вот эту массу, собственно, вычислить, да, вот, то оказывается, что ее невозможно вычислить. Если не знать, вот при этой формуле, когда через ускорение или через скорость, да, вот, там-то с объемом... И плотность это все понятно. Там у них через таблицы все дано. Да? Но просто есть такой прибор, питометр. И внутри у него все идет опять же через взвешивание. То есть плотность мы узнаем через взвешивание. То есть там все на таблицах дано. Вот. Заколдованный круг. Вот. А здесь через ускорение или через скорость получается нам нужно назначить, как говорят физики, вот первое тело, да, его соответственно массу нам надо назначить. Вот. Масса М1, ее надо назначить. Тогда мы сможем М2 вычислить, скорость, скорость массу тела. М2. Вот, вот. И никак иначе. То есть назначен. То есть, что мы имеем в результате? Вот у нас есть назначенная единица, соответственно, метр. Да? Но ну, мы взяли. Ну, миллиметр, метр, вот, миллиметр взяли, назначенный. Ты будешь миллиметром. Вот. Ну, миллиметр, а потом разбили ее на участке, вот миллиметр столько-то. Назначили, соответственно. У нас есть назначенная единица там литр. Да? Вот. Ну, объем, соответственно, литр. Это, соответственно, мы взяли, опять же, через метр. Вот. Это куб воды со стороной 10 дециметров. Вот. 10 сантиметров. Вот он литр. Как бы, ну, все понятно, да? Соответственно, нам же говорят еще что? Что вот вес – это сила, а масса – это скалярная. Ну, вес – векторная величина, а масса – скалярная. Вот. И как говорят? Ну, вот в невесомости вы же вес теряете, да? Как бы, а масса-то остается... Но ну, вот эту глупость надо сразу из головы выкинуть. Никакой вы вес не теряете. Потому что вес как определяется? Давление на опору. И все, что у вас при невесомости теряется, это просто давление на опору теряется. Да? Непосредственное давление. А вес-то вы никакой не потеряли. Это глупости все. В раки, вружки вам такие вешают лапшу. Ну, Соответственно, и говорят, что вот вес – это сила. Ну, хорошо, пусть будет сила. Вот вы, допустим, как назначение идет килограмма. А как и метром или мы взяли кусок, скажем, породы и сказали «вот ты будешь килограммом». Все как бы, да? Вот. Ну, тут бы как бы логично сказать, что опять же литр воды и будет килограмм, да? Ну, это почти так. Ну, там есть небольшая температура, там, соответственно, загрязнение воды, соленость, несоленость, тяжелая, легкая. Ну, вот как бы такие моментики присутствуют. Вот. Поэтому, соответственно, тут назначили все-таки не воду вот, эталоном килограмма, а все-таки металл. Вот. Все-таки металл. Был это сплав иридия. Вот. Но самое интересное, почему-то не куб, а почему-то взяли а, цилиндр, эталон. 39,17 мм вот у него диаметр, соответственно, и высота 39,17 мм. Сейчас сделали сферу. Вот. Так, из чего у нас там сфера? Из кремния. Кремние 28, 9,4 сантиметра. Вот. Странно, конечно. Почему не куб? Непонятно. Вот. Почему вот так они это сделали? Это я не понимаю. Объяснений не нашел. Вот это <смех> на да? вот. Ну, то есть, ну, назначили и назначили. Но это как? Его что взвешивали как-то или нет? Нет. Просто взяли кусок и сказали, ты килограмм. Все, ты килограмм. И потом, что у нас происходит? Вот, ну, весы какие? Первые самые, да? Это вот из чаши, то есть давление на чашу, какую наказал. вот, вот этот килограмм, соответственно. А на другой стороне, то есть никто, в общем-то, даже как таковое не учислял там давление, силу или еще что-то. Вот взяли килограмм, все, на вторую чашу, соответственно, вложили то, что хотели взвесить, вот. Ну и там цену установили, это же для чего? Чтобы продать, конечно же, вот, ну, взвесить, продали, вот, килограмм. Никто не заморачивался там об ускорении или еще чем-то. Но давайте сейчас заморочимся, вот у нас есть весы, да? Вот вы на опору на весы, соответственно, положили тело. Где ускорение? Вот оно лежит в покое на этой опоре. Где ускорение-то? Ускорение нет. Причем здесь векторная величина, может, скалярная все-таки? Где ускорение-то? Зачем нам говорят, что надо в ньютонах его зачем-то замерять? Для чего? Для чего это нужно? Ускорение да, его замерять. Вот оно лежит на опоре, никуда, в общем-то, покоится, не ускоряется. Соответственно, вес, вот он, вес. Почему он вдруг стал векторной величиной? Ну, да не суть. Вот. То есть. Вот масса, я считаю это, в общем, лишнее понятие, пока не вижу его необходимости, потому что ну, с весом у нас более-менее все понятно. Вот, давление на опору да, оказывает он у нас. И мы вычисляем вес. Соответственно, это в нормальных земных условиях все это делается. Вот. Все это, соответственно, все задается. Но мы по-другому и не можем никак, мы можем только единицы измерений. Вот ну, мы как человеки задаем миллиметр из того, что мы понимаем. Да? Это мера, кстати, не длины, высоты и ширины, а мера протяженности. Вот так. Вот, соответственно, также задаем эталон там, объема, эталон соответственно, вот, килограмм задали, вот, веса, эталон веса. И, соответственно, вот у нас все это получается. Теперь давайте подойдем соответственно, к самому понятию. Масса это, как говорят физики, мера инертности. Ну, почему это мера инертности, непонятно. Вот. Ну, точнее, это понятно, но почему масса? Это свойство тела, инертность это вообще свойство тела, вот. тела материального тела, вот. это его свойство быть инертным, и все. Вот. Ну, измеряется она, соответственно, инертность, это опять же килограммы на квадратные метры, произведение такое у нас идет. Вот. Килограммы на квадратные метры, опять килограммы, без всяких ускорений. Без всяких там скоростей, ускорений. Внешность у нас вот такая. Тут можно рассмотреть, конечно, как тела в невесомости. Вот, допустим, импульс вы дали телу, да, и относительно другого тела, вроде бы оно как бы отдаляется, да? А если вы дали импульс, а сравнений никакого нет, других тел рядом нет. Вот тело как поймет, что оно куда-то движется. Оно получит вот этот вот удар, да, как-то вот, если оно понимает, вот. Если у него есть такое осознание, он почувствовал удар, и... и что? Что оно куда-то движется, к чему-то приближается, или что то удаляется. Так, бум, удар, и все. Вот. Соответственно, интересный вот этот момент. Возможно, в дальнейшем мы его рассмотрим. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что меры инертности тел, точнее масса, как меры инертности тел, как единицы, она тоже несостоятельна, это интеллектуально несостоятельный термин. Так что вот есть у нас вес в килограммах, нужна ли нам эта масса, путать все это в скалярность, в данном случае в вектор, потому что непонятно, что у нас давит на опору с ускорением 9,8G. нас просто что-то давит на опору. Оно давит просто, и все. Но оно лежит. Покой никуда не ускоряется, а ускорения-то нет. Вот. Ни скорости никакой у него нет, ни ускорения. Оно просто давит на опору. Так что, друзья, как вы видите, с массой действительно все напутано. Насколько этот термин необходим нам, в общем-то, а его и реально как бы физики не хотели вводить, потом все-таки зачем-то ввели. Вот. И, в общем-то, запутали все окончательно. Ну, как я сегодня думаю, сегодня я думаю так, но будем разбираться дальше. А пока с ней ничего не понятно. Если это просто эталон, так давайте к нему относиться как к эталон. Не надо тут, соответственно, путать-то, да, наводить тень на плетень. На этом, друзья, стоп. Уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.